Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, президент Татарстана Рустам Миниханов и председатель правительства республики Ильдар Халиков посетили Казанский федеральный университет. Гости познакомились с инновационной инфраструктурой и с людьми, которые ее создают. Рассказывая о работе университета, ректор Ильшат Гафуров обратил особое внимание на необходимость дать университетам право на создание совместных предприятий. Для университета нового поколения это является важным условием о том, как выстраиваются взаимоотношения. Отношений ученых химического института с промышленными предприятиями рассказывали сами ученые. Кроме того, у нас в лаборатории, которые занимаются созданием новых технологий нефтедобычи, есть договора «Стать нефтью» с «Лукойлом», компания «Ретек», компания «Зарубежнефть». То есть сегодня мы заключили предварительное соглашение с компаниями «Экопетроль» в Колумбии, Петрочайна в Китае. То есть там идет такой Широкий такой выход на промышленность. Особенность химического института КФУ заключается в его направленности на решение задач множества подразделений Казанского университета. Здесь работают фармацевты. Здесь же разрабатываются новые катализаторы для химической промышленности. Идут поиски новых способов синтеза неизвестных соединений и определяются химические свойства веществ. И сегодня у института, химического института огромный потенциал на самом деле. Это и инфраструктура, здания, лаборатории, это колоссальное оборудование. Значит, опытные специалисты, доктора наук, академики, значит, а, значит, доценты, то есть там э, из 200 с лишним человек, которые там работают, значит, это э, около 50, 40 с лишним процентов это доктора наук, понимаете? Показать весь объем научных разработок за время краткосрочного визита Михаила Бабича было нелегко. Однако всего увиденного было вполне достаточно, чтобы составить общее представление о потенциале и динамике института, а с учетом междисциплинарности реализуемых здесь проектов и о Казанском федеральном университете в целом. Адель Шемилова, Руслан Урозаев, Универньюз.